Добрый день, подписчики моего канала. Сегодня хочу рассказать о электрификации моего курятничка. Но пока это все быстренько, временно, точнее, еще не все так красиво, как хотелось бы. Поэтому покажу просто начальный обзор всей этой системы. А потом уже сниму как положено видео про все уже будет как все подключено как все сделано если будут какие-то у вас вопросы обращайтесь у меня есть страничка вконтакте можно в комментариях на ютубе не вопрос постараюсь всем ответить если что интересно сразу говорите будем снимать, придумывать, выдумывать. Ну вот. Мое хозяйство. Ну это, так сказать, пока временно. Что у нас здесь мы имеем? Автомат на 6 ампер, розетка. Два э, роле времени, купленных э, на Алиэкспрессе э, за 400 рублей. Но сейчас они уже подражали. 600 рублей. Они управляют, вот этот управляет освещением у куриц, а вот этот освещением утки индюки. Так как мне сейчас особо не нужно, чтобы они неслись. Поэтому я им убавил на 12 часов освещения. А куры должны нестись постоянно. Поэтому им 14 часов освещение дано. Дальше что у нас здесь? Вот этот э, магнитный пускатель первой величины 10 ампер. А он у меня отвечает за отопление, точнее будет отвечать за отопление э, курятника. И вот этот э, на 1 ампер автоматик это будет в э, цепи этого пускателя, защиты цепи и пускателя. Вот этот вот датчик температура В принципе, я его купил за 300 рублей на Алиэкспрессе. Сейчас он тоже подражал. Ну, сами понимаете, кризис, все дела. И пока подключен через вот, этот, вот эту розетку. Ну, это удлинитель. Пока еще основного нету Подключение надо будет сейчас в трубу... Ну, пластиковую трубу закопаю. Протащу два с половиной квадрата это кабель и все будет нормально дальше что вот еще здесь сделано ну, вот они программируемые эти недельные Ой, правда открыть их проблематично О, открыли. Вот. По крайней мере, чем мне они нравятся, то, что я могу посмотреть, сколько на данный момент времени. Здесь есть электронные часы. Вот управление это всем. Здесь переключение автомат, ручное выключение. И этой кнопкой можно отключать. Здесь программируемое время, день недели и так далее и тому подобное. А вот эта вот дырочка, это сброс обнуление вот этого роли времени. Чтобы установить что-то заново, нужно сначала произвести сброс, а потом установить времени. И потом вот с помощью вот этой кнопки вот в 6 утра у меня включается. А в 10.01 выключается. Можно второй, но тут много можно чего выставить. Вот. Как-то вот так вот. Ну, освещение я сделал вот такие у меня светодиодные лампы две распаечные коробочки особо я не вырасту красоту особо не наводил поэтому в принципе надо будет потом я поставлю эти кораба все в корабл уберу вот теперь что у нас тут вот здесь у нас теперь здесь индюки им что-то очень скучно тут стало Одним. куры их развлекали а теперь теперь они что-то здесь скучают ну ладно скоро доделаю. Будет у них весело. Так что у нас здесь тоже? Здесь распаечная коробочка, освещение. 6 Шестиватная лампочка. Это я им на съезд. И два гнезда. Здесь вот кормушка. Как-то вот так вот все. Вот она такая. Рвет прям ко всем.